Раньше никнеймы в Counter-Strike были действительно важными. Под фейками не играл никто, да и вообще, частая смена имени не приветствовалась. В CSGO ситуация обстоит немного по-другому, хоть и в целом она не изменилась. Здарова, меня зовут Владислав и сегодня мы поговорим о таком ответвлении как анимированный ник. Разберем, что он дает, насколько помогает и вообще, что из себя представляет. Что такое анимированный ник? Это обычный никнейм, который будет меняться полностью или частично при нажатии определенных клавиш. Даже не так, не просто при нажатии определенных клавиш, а при нажатии практически любых кнопок, например кнопок движения смена оружия пробела шифта и так далее что дает анимированный не первое это стиль и особенность каждому человеку хочется обладать тем чего нет у всех остальных даже пусть такой мелочи как анимированное имя и второе меняющийся никнейм действительно бьет по морали без которой победить практически невозможно как только имя противника начинает меняться символ на буллхак а с него на триггер руки опускаются сами собой особенно если игра не идет и идет игра на сильвер. ладно со всем этим разобрались теперь переходим к основной сути ролика как сделать анимированный не нужно зайти в steam а затем на вестись на свой никнейм. Далее у вас под ником вылезет список, нужно будет перейти в раздел группы. Находим поисковик и жмем найти группу. В поисковике прописываем анимированный ник, у вас откроется масса вариантов. Первыми будут звездочки, вторыми читы, третьими короны. За ними уже падут менее развитые индивидуальные группы, но о них мы поговорим чуть позже. Сейчас же разберем примерно звездочках. Итак, перед вами четыре группы. Вам нужно будет подписаться на все, чтобы ваш конфиг работал нормально и без багов. Думаю, с этим проблем возникнуть не должно. Далее нужно будет зайти в КСГ и прописать следующие бинды. Сохраняйте команды и у вас в нике появляются вот такие вот звездочки, которые при движении будут как бы мигать, потухать, уменьшаться и увеличиваться. Вот, собственно, и все. То же самое можно повторить и с другими группами. Как сделать собственный анимированный клан T. Итак, все бы ничего, но дефолтные анимированные проекты представлены звездочками, названиями читов и коронами. Поэтому, чтобы выделяться по-настоящему, нужно сделать вот что. Нужно создать собственные группы в стиме, причем в количестве четырех штук. Зайти в них и нажать вкладку Редактировать разрешенные группы. Далее жмете Редактировать профиль группы. Находим пункты ID и аббревиатура. Цифры ID вставляем в команду, упомянутые выше. А аббревиатуру это то, что будет у вас отображаться перед ником. Также клан ID можно узнать с помощью команды в консоли вам всего лишь нужно зайти в csgo выбрать клан у которого вы хотите узнать клан ID, прописать в консоль клан иди и после у вас высветится эти самые цифры также в описании я ставлю бинды на разные кнопки на vsd control space маус 1 mouse 2 f shift и так далее там все будет подробно расписано и просто написание ID группы нужно будет поменять на клан иди как я уже сказал ранее это можно сделать либо через настройки либо прописав клан иди в консоли предварительно выбрав клан тег у которого вы хотите узнать знать клан ID. Обязательно жмякните там чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось, потому что на сегодня у меня все. Очень надеюсь, что этот ролик был вам полезен и интересен. Всем пока и удачи!